Управление или программирование ТР-16ВУ осуществляется при помощи двух кнопок. На первой нарисована стрелочка вниз, на другой стрелочка вверх, и под ней написано OFF. На экране вы видите текущую температуру датчиков. Кнопки сенсорные, и поэтому не надо пытаться нажать их отверткой или ручкой. Управление температурой включения терморегулятора Короткое нажатие на любую из кнопок. И начали мигать цифры. Кнопочкой стрелочкой вверх мы можем поднять температуру. Кнопочкой стрелочка вниз мы можем опустить температуру срабатывания нашего терморегулятора. Выключить терморегулятор можно нажатием и удержанием на 5 секунд кнопки OFF. надо нажать и удержать две секунды на эту же кнопку. Если мы нажмем и удержим одновременно две кнопки до появления на экране «ГС» и потом еще раз нажмем на кнопку «Стрелочку вниз», у нас начнут мигать цифры. Это гистерезис. Гистерезис можно менять, увеличивать кнопочкой «Стрелочка вверх», уменьшать кнопочкой «Стрелочка вниз». Что такое гистерезис? Гистерезис это разница между включением и выключением терморегулятора. Он может составлять от 1 до 30 градусов с шагом 0,5. Сейчас расскажу подробнее. Установим гистерезис, к примеру, на 3 градуса. А текущую температуру поставим 25 градусов. Если температура вашего теплого пола опустится ниже, 22 градусов, терморегулятор включит нагрузку и не выключит ее, пока температура не поднимется до 25 градусов. Если мы захотим поднять или опустить температуру срабатывания, то кистеризис не изменится. Поднимем, например, до 29 градусов. Теперь, при достижении 29 минус 3, это 26 градусов, терморегулятор включится и выключит нагрузку при 29 градусах. Не устанавливайте сильно большой гистерезис. Если вы установите гистерезис, например, 10 градусов, а температуру срабатывания 25 градусов, то если помещение отапливается не только электрическим теплым полом, то температура вашего теплого пола может не пуститься ниже 15 градусов, и Ваш терморегулятор никогда не включит нагрузку. Следующая функция – уменьшение яркости дисплея. Очень удобная функция, если терморегулятор расположен в спальне. Нажимаем и держим две кнопки одновременно. До появления ГС кнопочкой стрелочкой вверх выходим в режим LF. Кнопочкой стрелочкой вниз можем выбрать или OFF – эта функция выключена, или ON – эта функция включена. При включенной функции экран будет уменьшать свечение после 10 секунд от последнего нажатия на кнопку. При нажатии на любую из кнопок экран восстановит первоначальную яркость на 10 секунд. а потом опять будет гореть в пол накала. очень интересная настройка процентное регулирование температуры нажимаем на две кнопки GS LT PRT включите ее, эту настройку и отключите эту настройку вы только что увидели цифры можно изменить от 1 до 90. Установив этот режим, мы получаем, что терморегулятор будет работать без термодатчика, так как обычное реле времени, которое работает в циклическом режиме. Цикл в нашем случае составляет 1 час. В течение часа терморегулятор в процентном соотношении включает и выключает теплый пол. Надо понимать, что это аварийный режим и должен включаться, когда термодатчик вышел из строя. И надо как можно быстрее заменить термодатчик. Функция SNR. Эта функция позволит нам менять тип датчика температуры. Может работать с двумя видами датчиков. Сейчас установлен на терморезистор или же на цифровой датчик DS. Это очень удобно, если старый терморегулятор вышел из строя, а термодатчик нет желания или возможности менять. Терморегулятор может работать с двумя видами датчиков, как я уже говорил. Первый – это термистор или терморезистор на 10 кОм. Он идет в комплекте поставки, и в заводских настройках терморегулятор настроен на него. Если у вас старый датчик на другое сопротивление, к примеру, 15 кОм, то, к сожалению, терморегулятор будет показывать неправдивую информацию о текущей температуре. И второй тип, DS18B20, на котором мы только что попытались установить наш терморегулятор. Тут все намного, намного проще. У всех производителей терморегуляторов цифровые датчики одинаковы, и поэтому подойдут все. Если у вас, к примеру, стоит термодатчик, терморезистор, а вы выбрали параметр для цифрового датчика, типа DS, как мы только что сделали, то терморегулятор видеть датчик не будет. Исправить очень просто. Перевели на терморезистор параметр. Терморегулятор начал показывать текущую температуру. Функция защиты от детей блокирует кнопки на нашем приборе. Включается одновременным нажатием и удержанием на кнопки до появления PLC. После этого на какую кнопку мы не нажмем, настройки терморегулятора не изменятся. Снимается блокировка аналогичным нажатием и удержанием двух кнопок. И последняя функция – это функция восстановления заводских настроек. Эта функция очень удобна для неопытных пользователей, которые запутались в настройках. Устанавливается она очень просто. Нажимаем сразу на две кнопки. До появления на экране. RES или RE5. После этого терморегулятор восстановит заводские настройки. Температура 30 градусов, а гистеризис 1 градус и будет работать с этими заводскими настройками.